Сегодня в нашем клубе Спартак проводится турнир, пока один, при поддержке строительной компании Армбуд. Несмотря на то, что сейчас лето, мы решили все равно организовать турнир по детям. Собралось не так уж и мало людей, около 100 человек. Будем стараться проводить чаще такие турниры. Участники турнира очень стараются, показывают яркие бои, несмотря на свой маленький возраст. Желаю им в дальнейшем показывать еще лучше бои и, конечно же, желаю им меньше травм и больше участвовать в соревнованиях. Мы очередной раз рады всех приветствовать в нашем клубе Спартак. На такие турниры мы рады, что столько детей. Пришли, мы рады увидеть их лица в радости и готовы э, еще раз э, быть полезным для таких турниров, чтобы радовать и спорт, и детей, и наш клуб «Спартак». Мы в э, тоже хотим проводить еще турниры у нас будут будут в августе, в сентябре, мы планируем в декабре, мы за развитие спорта и в Харькове, и в Украине в целом. Мы делаем все возможное. Двери бойцовского клуба «Спартак» открыты. Здесь дети могут участвовать, и не надо платить стартовые взносы. Мы всегда им рады, поддерживаем их, чем можем всегда. Также мы открываем новые бойцовские клубы в нашем городе, в разных точках Харькова. Поэтому будем развивать дальше спорт, чтобы наши молодежь, дети, наши малыши принимали участие и росли. И у нас есть поддержка сильная, «Армбуд» строительная компания. Они поддерживают, финансируют. Для развития таких праздников, для нас, в принципе, это большой праздник, что мы можем помочь детям развиваться в дальнейшем, чтобы будем проводить большие турниры. Кроме как любительские, мы проводили большие спортивные профессиональные турниры. Дальнейшие планы в этом году еще три турнира провести, международные. Поэтому все у нас впереди, все получается. Идем дальше. Всем спасибо, кто пришел, поддерживает.